Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у меня на обзоре корпус от компании Фантекс это P400A, P400 вишни новая, этому корпусу уже минуло 3 года, P400A конечно посвежее, однако и эта модель уже отпраздновала свой годик, но проблема в том, что до сих пор нормальных обзоров на него на русскоязычном ютюбе нету, поэтому будем это дело исправлять. И да, для постоянных зрителей моего канала я хочу показать его не по техе ради, надо бы подготовить вас к старшей, более новой и достаточно эксклюзивной модели из этой же линейки, обзор на которую будет в ближайшее время. Кто догадался о чем речь, пишите догадки в комментариях, ну а мы пожалуй начинаем. Итак, корпус сделан по классической на текущий момент схеме. С одного боку закаленное стекло, с другого глухая крышка. Данная модель имеет букву A в названии, что означает Airflow – воздушный поток. То есть в отличие от старой версии, тут была улучшена вентиляция, в первую очередь за счет установки полностью перфорированной передней панели. Панель снимается достаточно легко, перфорация сделана так, что она почти что просвечивает насквозь, и мы можем увидеть, что за ней разместился один из двух предустановленных 120 мм вентиляторов. Второй вентилятор находится сзади корпуса и ориентирован уже на выдув. Вроде бы все хорошо и логично, но я все-таки сторонник установки полноценных антипылевых фильтров, ибо они лучше улавливают пыль и их проще чистить. Тут, к сожалению, такого фильтра нет, а просто перфорированная панель не сможет полноценно справиться с проблемой пыли. Как показывает практика, панель очень быстро забивается пылью. Такой вот результат был достигнут всего за неделю в пыльном помещении. И да, друзья, мыть ее, как вы понимаете, придется всю целиком. Ну да ладно, верхняя часть корпуса также имеет перфорацию Правда тут она съемная и выполнена в виде коврика Это можно сказать решение хоть и дешевое и простецкое, но достаточно эффективное Да и мыть этот коврик на самом деле одно удовольствие Также на верхней панели мы видим элементы управления Помимо кнопки включения имеются еще две Обе имеют скрытое размещение, то есть их нужно нажимать снизу Первая кнопка служит для управления скоростью вентиляторов, ну а вторая для перезагрузки В целом очень интересно, до этого такого варианта размещения я честно скажу не встречал Кстати в RGB версии корпуса, а такая тоже есть, этих кнопок нет, но есть другие, которые служат иным целям А именно управляют режимом и цветом подсветки корпуса ну и также тут мы видим разъемы под микрофоны-наушники и два разъема USB 3.0. Почему не разместили больше, не сделали пару USB 2.0 или, скажем, USB Type-C, непонятно, ибо при таком расположении можно было напихать всего и много. Но при этом сказать, что отсутствие USB Type-C все-таки серьезный минус, я тоже не могу. Не всем он нужен и далеко не все им пока что пользуются. Далее у нас днище корпуса. Тут мы видим достаточно высокие ножки с небольшими резинками и полноценный фильтр под блок питания, что очень даже хорошо, и за это ставим жирный плюсик. Задняя панель корпуса не изобилует чем-то интересным. Быстросъемные рамки под блок питания, которую я так люблю, тут нет. Заглушки под видеокарту сделаны на винтах. Ну и 120-мм вентилятор, о котором я уже говорил, также присутствует. Кстати, с помощью специальной приспособы можно установить видеокарту вертикально. Правда, друзья, видимо из-за этого образовалась ничем не прикрытая дырка рядом с заглушками. Как говорится, а ты не палец и не будет дырки. В общем, нас лишили где-то 10 сантиметров металла. Кстати, что касается самого металла, то его толщина по всему корпусу составляет примерно 0,8 миллиметра. Это с учетом окраски. В целом можно сказать, что результат средний, это и немного, и не фольга. Вот наверное, друзья, и все, что можно сказать, осматривая корпус визуально снаружи И давайте уже заглянем вовнутрь в передней части мы видим огромный кожух блока питания с крупной перфорацией. Также имеются резиновые заглушки под провода и другие заглушки с надписью FANTEX. Они тут не просто так, а предполагают установку дополнительных корзин под жесткие диски. Правда корзины, как вы понимаете, продаются отдельно. На кожухе блока питания мы видим представляемую заглушку. Благодаря ей можно устанавливать впереди корпуса толстые радиаторы водянок, например на 60 мм метров. Что касается в целом размещения СВО, то спереди тут можно установить радиатор максимум на 280 или 360 мм, сзади корпуса на 120 установка сверху не предусмотрена конструкцией, что, как по мне, не очень-то хорошо. Ибо обычно водянки рекомендуют ставить именно в таком положении. По размещению вентиляторов 3 на 120 или 2 на 140 спереди, 2 на 120 или 2 на 140 сверху, ну и один 120 миллиметровый вентилятор на выдув он уже предустановлен. Также в корпус помещаются видеокарты длиной до 420 мм, что очень даже много и процессорные кулера высотой всего лишь до 160 мм, что достаточно мало, хотелось бы все-таки 165 поскольку большинство крупных кулеров имеют именно такую высоту или даже больше. Задняя крышка на самом деле снимается пипец как туга, и за ней мы видим традиционные очень удобные стяжки от фантекса. Не нужно их путать со стяжками от других производителей, ибо у Фантекса конструкция действительно классная. Далее не мини-традиционные по моему мнению, опять-таки самые удобные, на текущий момент, салазки под SSD с резиновым креплением. Ну и, конечно же, две салазки под жесткие диски. Их конструкция, в принципе, аналогична тем, что Фантекс ставит на свои более простые линейки корпусов, допустим, на серию Metallic Gear. Я их вам уже показывал, когда делал обзор на один из таких корпусов, Ничего плохого про них сказать нельзя. Единственный минус, наверное, это то, что они сделаны из пластика. Хотелось бы все-таки из металла, чтобы были более надежными. Вот как-то так, друзья. Что же по процессу сборки? Материнка встала в корпус в целом как влетая. Корпус поддерживает Extended ATX платы, так что с обычными стандартами никаких проблем у вас не возникнет. По накопителям все тоже крепится очень удобно, Fantex как по мне придумал одни из самых удобных и практичных крепежей, а уж я поверьте повидал корпусов немало в силу специфики своей работы Ну и напоследок блок питания, он тут крепится по старинке с носом изнутри корпуса, но никаких проблем с его установкой ввиду больших размеров внутренней ниши тут тоже не возникает вот как-то так, друзья, остается показать вам лишь готовый результат. Как по мне, очень даже неплохо для любителей старой доброй классики. Итак, давайте, друзья, подводить какие-никакие итоги. Из плюсов корпуса я отмечу, во-первых, продуваемость. Это основная его задумка, основная фича, так что ее действительно стоит поместить на первое место. Во-вторых, наличие кнопки под регулировку скоростей вентиляторов. Также наличие фильтров сверху и снизу корпуса. Удачную конструкцию салазок под SSD и жесткие диски, они у меня вызывают только восхищение. Удобные стяжки под кабель менеджмент, все-таки у Phanteks они на голову лучше, чем у других производителей. Посмотрите на конструкцию, изучите и вы поймете, что это действительно так. Также отмечу достаточную толщину металла, все-таки 0.8 это немало, это вполне нормальный средний результат. Из минусов же в первую очередь отмечу отсутствие полноценного антиполевого фильтра спереди Использование передней крышки в качестве антипылевого фильтра тоже отметим в минусы Ибо это ведет к обрастанию корпуса пылью в процессе эксплуатации и необходимости его постоянно протирать Дырка сзади корпуса, через которую может лететь пыль, тоже отправляются в минусы Также стоит отметить маленькое количество USB на передней панели Отсутствие хаба под вентиляторы Да, они предусмотрели управление уже предустановленными вертушками К ним в пару можно подключить еще один свой вентилятор Но хотелось бы все-таки увидеть тут полноценный хаб Отсутствие возможности установки СВО сверху тоже запишем в минусы, ну и кулер CPU всего 160 мм, по нынешним меркам это какой-то просто детский сад. По итогу, друзья, корпус получился неоднозначным. Вроде производитель хотел как лучше, а на самом деле получилось как всегда. Хотели сделать продуваемым, добавив спереди перфорацию, а по итогу получили очередную проблему с обрастанием пылью. Проблемы есть также и в плане конкуренции, ибо с одной стороны по 400 подпирают корпуса Deepcool, знаменитые Matrix 55 Mesh, которые имеют примерно те же проблемы, только задешевле. С другой стороны, он с его ценником в районе 7-8 тысяч недалеко ушел от Fractal Mesh FIC или скажем BeQuiet 500DX, которые хоть и имеют меньшие габариты, но они на самом деле не менее вместительные и продуманы несколько лучше. Да, у них передняя панель тоже может несколько обрастать пылью, но у них есть либо дополнительный антипылевой фильтр, как допустим у BeQuiet либо сделана все-таки передняя панель несколько иным образом как у фрактала, за счет чего пыль не проникает во внутрь корпуса, то есть они в плане именно защиты от пыли продуманные несколько лучше. Что покупать, опять-таки, выбирать только вам. У всех разные вкусы, у всех разные задачи и, конечно же, у всех разной по толщине кошелек. Но ну, а если, друзья, на текущий момент вам требуется не корпус, а, скажем, компьютерные комплектующие, то ссылки на наиболее актуальные процессоры и материнские платы как под Intel, так и под AMD я оставлю в описании. Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине CT-Link, где достаточно низкие цены, хороший ассортимент товаров и филиалы имеются в большинстве городов нашей необъятной страны. Также магазин существует давно, так что смело можете в нем закупаться, не думаю, что у вас возникнут какие-то проблемы. И помните, что покупая там по данным ссылкам или нет, вы поддерживаете мой канал. Всем спасибо за внимание, если видео вам понравилось, то подписывайтесь, жмите лайки, жмите колокол и до новых встреч, дорогие друзья.